Подходит к концу второй круг гонки. Что же, Алексей неплохо прорвался по отношению к своей стартовой позиции. К сожалению, не удалось ему выйти. Клификация дальше первого сегмента. Но, как мы видим, в гонке снова темп появляется у болида. И посмотрим, насколько хватит этого темпа. И куда сможет он забраться в последующем. Сразу две пары пилотов сражаются одновременно, Роман Гажан сражается с Никитом Азепиным, а также позади них идет Серхио Перец, который в свою очередь пытается оторваться от Александра Албана, и контакт между Никитом Азепиным и Александром Албаном, из-за этого пилоты оттормажутся, чтобы избежать контакта, но срабатывает эффект гармошки, из-за этого пилоты позади, которые не успели оттормозиться, все-таки допускают контакты, и по итогу у нас выезжает машина безопасности. Больше половины гонки уже позади Даже осталась одна треть буквально гонки Алексей Бориса с Стебаном Аконом за четвертую позицию Позади них также уже подъехал Себастьян Фетель Который в очередь, также хочет отыграть свои позиции Потерянные на пидстопе лишним И Алексей все-таки проходит в шиканье Стабана Акона И выбирается вперед Но посмотрим, сможет ли он оторваться от француза Поскольку теперь у Акона будет возможность Использует слипстрим от Алексея, но позади Феттель начинает атаку на оконы и без проблем проходит в скоростном повороте. Отличный обгон, но позади тебя теперь едет Феттель, так что в следующий круг, скорее всего, атаки от его. И Себастин не откладывает долгий ящик обгон Алексея. Что же, обратная длинная прямая, ДРС слипстрим. Но Алексею удается сдержать Феттеля позади и, возможно, Феттель будет пытаться атаковать уже на торможении к самому повороту, да, он смещается на внутреннюю траекторию, бок о бок о не проходит поворот, но Алексей чуть лучше выходит, но дальше нас ждет еще одна прямая, уже не будет ДРС конечно, но будет опять же следствием. И по внутренней в 14 повороте Феттель все-таки атакует Алексея, бок о бок они проходят поворот, Феттель чуть лучше выходит, но впереди ждет на старт финишная прямая, где Алексей будет возможность открывать ДРС и посмотрим, возможно мы увидим все-таки контратаку от Алексея, но как мы видим, в данный момент у него также появляются проблемы позади в лице Эстабана Кона и скорее всего Феттель останется на четвертой позиции. Посмотрим, удастся ли ему навязать борьбу уже с Прямая Мистраль. Последний круг. И атака из Табана Кона на Алексея в борьбе за пятую позицию. Алексей замечательно надует траекторию, но Авкона обгонит еще до точки торможения. До конца круга остается совсем по сути немного. Остается лишь третий сектор. И посмотрим, удастся ли Алексею опередить и вернуть пятую позицию. Что же этап завершается дублем для Мерседеса. Третье место занимает Себастьян Хетель. Алексей, к сожалению, не смог вернуть себе пятую позицию, но все равно шестая финишная позиция по отношению к его стартовой 16 -й. это достаточно неплохо. Отличная гонка, друг. 16-й позиции на 6-ю. Просто супер. Да, отличная работа, ребят. Но могло быть и лучше. Вторая позиция у харт Отличная работа. Начинается второй круг гонки. И что же, Алексей продолжает преследовать Вальтери Ботаса, который идет в данный на альтернативной стратегии. Он стартовал на медиуме, поскольку прошел в третий сегмент на этом самом медиуме. Что ж, посмотрим, какая стратегия будет эффективнее. Стратегия софт-харт или же медиум-харт. Виктор атакует в борьбе за вторую позицию Алексея. И что же, предпоследний поворот. Алексей перекрещивает траекторию и остается на своей второй позиции и продолжает преследовать Вальтри Ботоса. И первый попытка Алексея атаковать Вальтри Боттеса в борьбе уже за первую позицию. По Торможение Алексея сократит дистанцию и чуть лучше выходит он из третьего поворота. И бок о бок начинает ехать по прямой, но все-таки Ботас. Вырывается на первую позицию, но Алексей есть ДРС-крыло, и по у бок уже входит четвертый поворот. Алексей на высшей траектории. И без проблем Алексей выбивается на первую позицию. Но, опять же, вопрос: сможет ли он сохранить данную позицию, ведь впереди у Ботуса будет несколько ДРС прямых. И валит дым из Болида Вильямса. И, к сожалению, Рассел завершает досрочно свое выступление на гран-при Австрии. И вслед за этим у нас выходит машина безопасности. На трассу входит машина безопасности потихоньку гонщики заезжают на пидстоп и переходят на стратегию в два пидстопа, но на трассе остается до сих пор Алексей и Льюис Хэмилтон, которые еще едут на софте, и ждут своего единственного пидстопа. И также между двумя. Этими болидами едет Вальт-3-ботас, который постепенно начинает же получать преимущество за счет мидиума. Вот Алиуис выезжает со своего запланированного пистопа на жестком типе резине. Алексей пролетает мимо, и как мы можем заметить, между ними теперь образуется небольшое расстояние в одну секунду, но перед Алексеем в данный момент будут несколько болидов, которые еще не заезжали на пистоп, либо уже заезжали, но опять же застряли за более медленными болидами являлся макс верстапен который застрял за впереди идущим болидом вильямса и теперь наконец он сможет отправиться вперед в борьбу за позиции поскольку впереди гонщики также уже сделали свой пистоп интересно будет посмотреть все-таки какая стратегия сработает стратегия одного пистопа или стратегия двух пистопов поскольку в данный момент очень много гонщиков пришли на стратегию именно двух пистопов К тем нем подъезжает макс верстаппин начинается у них борьба бок о бок на подъеме к третьему повороту Алексей Павлович, который пытается обойти Ферстаппина, и у него это удается, даже несмотря на то, что у Ферстаппина, по сути, стоит свежий достаточно комплект резины, софта, и разница у них должна быть большая, но это не мешает Алексею без проблем провести атаку. Льюис тем временем также провел атаку, но Ферстаппин все-таки удается ему удержаться за Льюисом и навязать уже борьбу за данную позицию. Небольшой студент происходит на въезде в пидстопы. Мазепин въезжал в пидстопы и затормозил Болит Рейсинг Пойнт, в который чуть не уперся Алексей. Ботас сворачивает на свою запланированную остановку, как уже делали многие Тот, которые идут на стратегии двух пидстопов. Что же, смотрим, что Ботусу поставят за резину, и ему ставят софт. Интересный вариант. Неужели Ботусу решили сделать стратегию в два пидстопа? Ведь до конца гонки остается чуть больше половины дистанции, и это может стать ошибкой, возможно, в здесь как это уже было в Канаде. Но посмотрим, как оно пойдет едет на свежем комплекте софта Мы думаем, что он пойдет, скорее всего, на два пидстопа, так что как можно дольше его сдерживаю, а потом пока едет вперед. За счет пидстопа Вальтере Алексею удалось выйти на первую позицию, но расслабляться рано, поскольку оппонент позади имеет более мягкий комплект резины и за счет этого ему намного проще будет проходить повороты и, соответственно, он достаточно быстро сокращает дистанцию. Вальтере уже буквально висит на хвосте за круг. Снял он чуть больше секунды до Алексея и теперь начинается уже борьба за первую позицию, но главный вопрос, что будет по стратегии Вальтери поскольку если у него стратегия в два пикстопа то чем дольше Алексей будет сдерживать, тем лучше же для самого Алексея поскольку Вальтери не сможет так далеко оторваться до своего пит-стопа. но если вдруг это будет стратегия уже до конца гонки на софте что навряд ли удастся Вальтери но хотя если он будет прям беречь по максимуму резину, туда может быть и хватит но в данный момент происходит борьба за первую позицию, и я не думаю, что Валерий в данный момент думает о резине, а думает, наоборот, как можно быстро пройти Алексея, чтобы как раз-таки начать экономить резину. То, что Алексею можно беспокойно ехать до конца гонки, и Харт не особо так быстро и уйдет у него. Ботас не отпускает Алексея очень близко, он идет к нему, и в данный момент у Ботаса будет возможность открывать ДРС крыло, и скорее всего будет атака. Да, так идет на старт синичной прямой. Посмотрим, удастся если Ботас ее завершить до точки торможения. И чуть-чуть да, вперед он выходит, но бок о бок не проходит первый поворот. И Алексей был позади Ботаса на точке детекции, за счет чего у Алексея возможность появляется открывать ДРС крыло И это даст ему возможность остаться на первой позиции. Но дальше идет следующая прямая уже после третьего поворота, где уже у Ботаса будет возможность открывать ДРС крыло. крылой. И в момент, да, Алексей имеет небольшое преимущество по расстоянию до Ботаса, но за счет крыла и слепстрима Вальтер мгновенно сокращает дистанцию до Алексея, и начинается снова у них очень близкая погоня, второй сектор, в котором как раз таки по максимуму можно раскрыть потенциал более-менее свежих еще софтов, и по внутренней траектории в пятом повороте Ботас все-таки вырывается вперед. Когда там пистоп у Ботаса будет? Судя по всему он едет до конца гонки на этом комплекте резин серьезно он же середине гонки на ней едет она же скорее всего до конца даже не затянет но как видишь ему это удалось сделать до конца гонки остается буквально несколько кругов вот не заезжает в боксы и большая дистанцию проехал на софте что как по мне достижение для мерседеса поскольку если бы они зазвали бо на второй стоп это был опять проигрыш по стратегии как это было с Льюисом в Канаде, но Ботас продолжает ехать уже 13-й круг на этой резине, до конца гонки остается 6 кругов и похоже, что Ботас едет до конца уже точно гонки и, скорее всего, Вальтри заработает победу на этапе в Австрии. Вторая позиция, друг. Отлично. Подиум очередной для нас. Да, отличная работа по ходу всего уикенда, ребят. К сожалению, не удалось побороться за первую позицию, но все же вторая. И Гастун красный огни, пилоты срываются с места. Неплохо стартуют оба Мерседеса. Позади Феррари немножко замешкались. И вперед у нас сразу же выходит Ботас на первую позицию. Позади Макс верстапе начинает атаку двух болидов Феррари. И сразу же проходит и Феттеля, и Леклера на выходе с третьего поворота. И тут же начинается уже борьба с Льюисом за вторую позицию. Неплохо Ферстаппин стартовал. Феррари же, как я сказал, замешкались. Тут же Феттель проиграл две позиции. Леклер лишь одну. Ну а у нас продолжается борьба бок о бок, весь первый сектор, едут Ферстаппин и Хэмилтон в борьбе за вторую позицию. И что же, кто у нас будет впереди по окончанию первого сектора и Макс все-таки вырывается вперед. Также посмотрим, как у нас старт проходил позади, где Алексей у нас не смог снова пройти во второй даже стартует квалификации середины пилотона уже неплохо смог прорваться в, в, в первом повороте. Ко второму по внешней траектории пытается обойти Рикиарда и Акона. С Аконом у него получается в данном действии, но вот с Рикиарда не получается. Но ну, Алексей чуть лучше выходит что поворота. бок, бок проходит он с Рикьярда. Седьмой поворот. Подъезжают они к шикании. И что же, посмотрим, что у нас получится сделать торможение у Алексея. Придет ли он Рикьярда. Да, он проходит Рикьярда. И еще при этом навязывает борьбу и Норису И проходит также Нориса. Очень хороший старт от Россиянина. Посмотрим, сможет ли он продолжить данный прорыв дальше. Начинается вторая волна пистопов, лидеры уже заезжали на свой запланированный пистоп. Большинство пилотов едет на стратегии двух пистопов, но те, кто стартовали на медиуме, ездят на стратегии одного пистопа. Единственное изменение это ферстаппинг который также стартовал на софте, как вся первая десятка. Он поехал на стратегию одного пистопа, заехал чуть позже, взял себе харды и до конца гонки будет пытаться ехать. И проблема у Пьера Гасли с болидом, отказывает силовая установка, и, к сожалению, француз сходит с дистанции. Из-за схода Гасли на трассу ушла машина безопасности, из-за чего немного у людей поменялась тактика, из-за этого лидеры смогли заехать на свой второй пистоп. Что же, начинается у нас снова гонка, впереди у нас едет Вальтер Боттес, за ним Макс Верстафен, ну а на третьей позиции идет Льюис Хэмильтон. Также позади потихоньку у нас Алексей прорывается, уже едет на пятой позиции, но его атакуют... Карлос Сайенс борьбе за ту же пятую позицию, но на выходе из первого поворота Алексею удается удержать позицию, но за счет мягкого комплекта резины все-таки Сайенс пытался навязать борьбу, но уже на входе в третий поворот Алексей одерживает победу над Сайенсом и теперь пускается в погоню за Эстебаном Аконом и соответственно за четвертую позицию. И вот наконец-то Алексей подобрался достаточно близко к Эстебану, посмотрим удастся ли ему на второй прямой уже навязать борьбу в третьем повороте. За счет первой стартовой прямой он смог подобраться ближе к Акону, но дальше все-таки идет небольшая прямая Да, с ДРС, но этот ДРС не сильно эффективен. И да, Алексей только удалось лишь приблизиться, так что будем ожидать теперь атаку на следующем кругу. У заканчивается очередной круг, Алексей достаточно близко выходит к Эстебану в слепстрим ДРС. Также обгонная кнопка, и начинает Алексей сокращать дистанцию до Акона. И по внутренней траектории атака, по сути, дай бомбинг происходит на Эстебана. Бок о бок не начинает переехать, дальше идет следующая прямая с ДРС. И тут уже эта прямая может помочь Алексею для атаки Эстебана на третьем повороте. И проходит атака, и Алексей выходит на четвертую позицию. Дождь начинается в боксе на этом кругу. На трассу начинает потихоньку капать дождь, из-за этого пилок начинают заезжать кто на третий, кто на второй пистоп. Перстаппин имеет очень большой трюфот Алексей, который идет на второй позиции, и заезжает он первым. И, соответственно, без проблем выезжает без каких-либо больших потерь по времени. Но вот для Мерседеса, к примеру, это большая потеря, поскольку они только недавно пересели на свежий тип медиума и для них это большая потеря по позициям. Несколько гонщиков не заехало на пистоп, и в данный момент они идут перед Максом Ферстаппиным посмотрим, как быстро их сможет обойти, но все-таки будем помнить то, что в Венгрии крайне необгонная трасса, начиная со второго сектора, и да, Ферстаппин уже упирается в Леклера, который едет на Харде и который страдает в данных погодных условиях, поскольку не может он быстро выходить из поворотов, что может делать, например, Ферстаппин. Но как мы видим, Ферстаппин продолжает следовать за Леклером, и это может быть на самом деле большой проблемой для самого Макса, который начинает очень много терять по отношению к Алексею. Продолжай ехать в том же ТЭПе, Ферстаппин застрял за Леклером. Ты скачаешь уже 20 секунд до Ферстаппина. На 30 секунд отставал Алексей от Макса, и для Алексея это идеальная возможность сократить... Все отставание до Макса Ферстаппена и также возможно навязать ему борьбу за первую позицию Уже между ними буквально 5 секунд и при этом Макс продолжает ехать позади Леклера, который его не пускает И это просто на руку Алексею И потихоньку Макс пытался по в траектории пройти Леклера, но он перекрыл ему и наконец-то болиды перед Ферстаппеном уходят на пидстоп и теперь между Максом Ферстафиным и Алексеем буквально 3 секунды разницы. Посмотрим, сможет ли Алексей догнать Ферстапина на последних восьми кругах и навязать ему борьбу за первую позицию. мальтей скачает полсекунды дистанции до Ферстаппена. И скорее всего на последних кругах мы увидим борьбу за первую позицию. И это просто фантастика для Алексея, поскольку стартовал он далеко позади Макса. И за счет как раз таких болидов, которые мешали Ферстаппину держать отрыв, сейчас Алексей имеет возможность побороться за первую позицию. И вот между гонщиками буквально несколько десяток секунд Оба скоро выйдут на старт-финишную прямую, где у Алексея будет преимущество в виде слип-стрима. Но все-таки, как мы понимаем, дождь. недостаточно непростые условия для обгона, в принципе, особенно на фунго-роринге. Ну и что же, ферстайп чуть лучше выходит из последнего поворота, за счет чего он отрывается вперед. И Алексей только смог сократить дистанцию, которую Макс выиграл за счет лучшего выхода из последнего поворота. Алексей чуть лучше выходит из первого поворота. И что же, атака на третьем повороте, Макс ошибается на торможении, блокирует все колесо, чем пользуется Алексей и ныряет во внутреннюю часть поворота. И боку конечно, начинает проходить первый сектор, точнее его окончание. И Алексей выходит на первую позицию по окончанию четвертого поворота. Но у Ферстапина еще есть время отыграть эту первую позицию обратно. Посмотрим, хватит ли ему темпа, поскольку Алексей в данный момент едет очень быстро по отношению к Ферстапину. Как я говорил ранее, полсекунды полсекунду снимал с круга по отношению к Максу. Но, как мне кажется, все-таки Фертепин сейчас должен поднапрячься и пытаться вернуть эту первую позицию. Постараюсь сохранить темп, и тогда до конца гонки, это гарантированно первое место. Старфинишная прямая между гонщиками уже секунда и одна десятая. И с таким темпом, если Алексей дальше пойдет, то без проблем выиграет гонку. И что же, провал небольшой для Артбулла, казалось бы, Стратегия у них была выигрышная, один пидстоп по отношению к двум пидстопам всех остальных гонщиков из первой десятки, но вмешался дождь, вмешалось то, что гонщики некоторые не заехали сразу на пид-стоп. и это позволило Алексею, по сути, выиграть данную гонку, ведь если бы, по сути, не Леклер, то Ферстаймин продолжил бы лидировать с уверенным отрывом, так что Леклера надо удостоить званием гонщика дня, который... Помешал Редбулу выиграть данную гонку. Что же, последний поворот. Алексей завершает того. И это победа для Russian Time. Что же, поздравляем их после неудавшегося этапа в Англии, который завершился вне очковой зоны. Блестящая, просто блестящая гонка. Поздравляю, первая позиция. И снова подиум. Отличная работа, ребят, на пидстопе. Просто супер. Все сложилось нам на руку. Спасибо Леклеру за это.